Вот богач сидит, жадный Приходит к нему бродяга Пусти, пожалуйста, переночевать в своей хоробине А у тебя есть? Нет, вот иди своей дорогой Делать нечего Отправился бродяжка к бедному мужику А тот и говорит Заходи, бел человек Только у нас от клопов, тараканов Житья нет Эй! Была бы печь, сумеем, как лечь. Эй. Однако ночью бродяга спать не спешит. Отыскал бумагу. Да как закричить? Эй, вы клофики вошки, тараканы в натик к вам пучпарта, да идите к барину, который пучпарта любит и без пачмарта никого не пущает. Ha, <laughs> ha,